от администрации, которая дает возможность заработать всем. Кто не видел вот это видео, рекомендую его посмотреть, пересмотреть. Здесь я полностью рассказал статистику о данных проектах и возможность в них зарабатывать. Сегодня у меня на обзоре новый проект. Мы заходим одни из самых первых. Еще нету вообще здесь рекламы, разве что по чатам. Данный домен он... Зарегистрирован 31 марта, шестой день пошел данному домену, и данный проект от администрации вот этого проекта, который работает уже две недели и платит, и вот на YouTube блогеры снимают видеообзоры. Если вам такая тема интересна, все ссылки будут в описании, вы перейдете, там будет 5 проектов, вся статистика, ну и так далее. Давайте приступим к регистрации. В первом поле прописываем электронную почту, второе поле прописываем пароль, третье поле подтверждаем пароль и четвертое поле придумываем пароль для вывода денег. Я всегда прописываю здесь 6 цифр. Далее нажимаем кнопочку войти, попадаем в такой вот кабинет. Здесь нам при регистрации дают 10 USDT, минимальная инвестиция в данный проект 12 USDT, минимальная выплата 1,5 доллара, далее здесь время обновления в вот, 12 часов по нью-йоркскому времени, VIP 1 стоит 12 долларов, VIP 2 стоит 40 долларов, VIP 3 вот, 158, VIP 4 648, ну и так дальше, партнерская программа здесь, первый уровень 7%, второй уровень 3% и третий уровень 2%. Я сейчас буду здесь делать пополнение. Я вчера уже сделал здесь пробное пополнение и пробный вывод. Вот на моем балансе сейчас 30 долларов. 4 доллара я могу сейчас вывести. Ну, я перед тем, как выводить, сейчас здесь пополнюсь еще на 20 долларов. И хочу здесь прикупить себе VIP-2. Вот мои все записи пополнения. Два раза сделал вчера на 10. Также я вот уже здесь один раз снял. Все успешно, все выводится. Чтобы здесь выводить деньги, нам нужно записать свой кошелек. Нажимаем вот способ вывода и здесь указываем свой кошелек. Далее нажимаем подтвердить. После того, как указали показали кошелек, можете идти пополняться и работать с данным проектом. Нажимаем перезарядка, чтобы пополниться. Копируем вот адрес кошелька. И на этот адрес кошелька нужно указать ту сумму, на которую вы хотите зайти в данный проект. Сейчас я пополнюсь и продолжим. Итак, после того, как вы пополните здесь счет, вам нужно перейти на данный проект и нажать кнопочку «Представить на рассмотрение». Это обязательно. Нажимаем и ждем, пока деньги зачислятся нам на баланс. Итак, баланс пополнился, деньги зачисляются от 1 до 5 минут в зависимости от нагрузки сети. Далее мы переходим во вкладочку VIP и выбираем VIP, на который мы пополнились. В моем случае это VIP 2. И он, вот, как видим, он автоматически у меня открылся. Далее теперь нам нужно выполнить задачу. Переходим на домашнюю страницу, нажимаем на VIP2. Это в моем случае, выбираем здесь любую картинку, нажимаем представить на рассмотрение, все оплата прошла успешно, возвращаемся назад и нажимаем кнопочку отзывать. Здесь прописываем количество, в моем случае это будет 758 и здесь нам нужно прописать пароль для вывода денег здесь прописываем свой адрес кошелька и нажимаем представить на рассмотрение. Итак, заявка на у средств успешна. И здесь мы можем сейчас посмотреть записи о снятии пополнения. Вот все мои пополнения. И вот э, запись о снятии средств. Итак, вот она выплата. 7,58 у меня уже на счету. И также вот э, все мои выплаты, которые я получаю с данных проекта. Если ты хочешь также все ссылки будут в описании, переходи, ознакомься, изучай, обязательно вступай в телеграм-канал, там ты будешь самый первый узнавать об данных новинках. Также, если ты хочешь здесь заработать больше, нажимай здесь вот кнопочку «Команда», и здесь будет твоя партнерская ссылка. Копируй, раздавай друзьям-партнерам, и будешь здесь зарабатывать еще на партнерской программе. И есть, вот у них еще есть телеграм-канал, также можешь туда вступить. Вот такая, друзья, информация. Всем желаю хорошего дня и всем пока.